Всем привет! Я Дмитрий Тиняков, сервисный инженер компании iGo3D России. Не так давно мы выпускали видео о распаковке, сборке и подготовки к 3D-печати модульного 3D-принтера Snapmaker A250 банду, в комплект которого входит защитный корпус. Это видео будет продолжением. В нем мы рассмотрим сам принтер и 3D-печать на нем. Принтер производства китайской компании Snapmaker, основанный в 2016 году в городе Шэньшэнь. В 2017 году компания представила на краудфайдинговой площадке Snapmaker первого поколения, Snapmaker 3 в 1. Продукт возымел успех, и спустя два года компания представила Snapmaker 3 в 1 второго поколения. Принтер стал более гибкий в модульности, появились разные области рабочей зоны, и сами модули были переработаны. У нас на столе стоит представитель второго поколения, Snapmaker A250 с защитным корпусом. Это средний размер из представленной линейки. Вся несущая конструкция выполнена из алюминия. У принтера имеется удобный 5-дюймовый экран на Android который можно открепить и управлять принтером из удобного для вас положения. Интерфейс для коммуникации, Wi-Fi, USB кабель или USB носитель. Очень полезной функцией является возобновление работы после потери питания. Для управления модульным 3D принтером используется родной ПО Snapmaker Luban. Универсальная программа, в которой вы сможете подготовить модель к печати, сделать управляющую программу для фрезеровки или лазерной гравировки. Если вам покажется, что функционал недостаточно, то вы можете спокойно использовать сторонний сок. Производитель также выложил готовые профили для CAD и CAM-систем, таких как Fusion 360, FreeCAD, ArtCam и Spire. Остальные профили ожидаются. Итак, поскольку в предыдущем видео мы подготовили наш снегмейкер к 3D-печати, то в данной части видео мы поговорим о самом процессе 3D-печати. Кстати, кто не видел предыдущий ролик о распаковке, комплектации и подготовке принтера к печати, вы можете перейти по ссылке в описании или по всплывающей подсказке. Для 3D-печати необходимо установить модуль печатающей головки и нагревательный столб. Это уже есть. Сам процесс печати не представляет из себя ничего нового. Единственное отличие – это кинематика принтера. Мы видим систему менделя, но все оси приводят в движение трапециидальные винты. Они скрыты запыльниками. Такие винты мы чаще всего видим на осях Z, большинства 3D-принтеров других брендов. Рассмотрим модуль 3D-печати. Он состоит из мотора с механизмом подачи и хотендом сбора, так называемый Direct Extruder. Сопло диаметром 0,4 мм. Поддерживаем температуру печати до 275 градусов. Спереди имеется дверца на защелке для быстрого доступа к ролику механизма подачи. Снизу имеется емкостной датчик для автоматической калибровки по 9 точкам. Стол имеет магнитную накладку с неоднородной фактурой, что придает низу модели красивый вид. И саму деталь можно легко отделить немного согнув столик. У Snapmaker A250 стол разогревается до температуры в 100 градусов. Хочу уточнить, что это касается именно модели A250. У A150 рабочий стол разогревается до температуры 110 градусов. У A350 до 80. Область печати нашего принтера 230 мм в ширину, 250 мм в глубину и 235 мм в высоту. По заявлению производителя, возможно печатать высотой слоя от 50 до 300 микрон. Производителем заявлены материалы к печати. ПЛА, АБС, ТПУ, дерево наполненное ПЛА, остальные материалы тестируются. Подготовка к печати. Калибровка. При первоначальном запуске у вас произойдет инициализация калибровки. Она была в прошлом видео. Печатающая головка пройдет по 9 точкам и попросит выставить зазор между соплом и столом на толщину калибровочной карточки. Далее калибровку можно будет запустить через меню принтера, перелистнув экран от правого края. Загружаем нужный материал. Вкладка в меню принтера Control. Нозл. Начинается нагрев до 200 градусов. При желании можно повысить температуру для материалов, требующих большую температуру сопла. Когда мы видим выходящий из сопла пруток однородного цвета, мы можем выйти из этого меню. Далее открываем ПО «Любан». Во вкладке «Settings» выбираем Машин setting». Устанавливаем наше оборудование и модули из нашей комплектации. Закрываем. В вкладке «Language» вы можете выбрать русский язык, но он выполнен частично. На главном экране выбираем 3D-печать, загружаем файл и выбираем профиль к печати. В моем случае я выберу готовый профиль ВАЗа. Слева рабочего поля мы видим иконки режимов манипуляции с моделью, справа настройки параметров печати мы можем выбрать или добавить свой материал, выбрать профиль для печати. Генерируем g и отправляем на печать по локальной сети, так как наш принтер подключен к Wi-Fi. Для этого нам необходимо перейти в рабочее поле. Там мы подключаемся к принтеру и отправляем указанный файл. Для печати с USB-накопителем достаточно сохранить файл на сам накопитель. Файл загружен на принтер и нам остается запустить печать. Приятной деталью оказалось, что все отправленные файлы сохраняются во внутренней памяти и будут отображаться только те файлы, которые касаются 3d-печати. Уточню, файлы, что вы отправляли на принтер для фрезеровки, вы не увидите в данном списке. Что скажу по качеству печати? Качество печати хорошее, принтер справляется со своими обязанностями. Единственное, готовые Профили мне не очень понравились из-за слишком длинного ретракта. Я предпочел подготовить файлы в ПО Ultimaker Cura. Там уже есть готовый профиль для Snapmaker второго поколения. А если еще установить плагин Cura Snapmaker Sender, то вы можете отправлять задание на печать, минуя рабочее поле. Так работать с принтером еще удобнее, чем в ПО Libam. При использовании Snapmaker A250 в режиме лазерной резки и гравировки была необходимость подключить корпус принтера к вытяжке для удаления продуктов горения из рабочей зоны. Для этого мы распечатали детали из белого пла на этом же принтере. За полгода использования с деталями ничего не произошло, и они продолжают дальше функционировать. В заключение хочу сказать, что принтер с корпусом хорошо себя показали. Принтер удобен в использовании, а корпус станет прекрасным помощником для защиты внутренней области от внешнего воздействия. Также корпус защитит пользователей от вредного запаха и лишнего шума, что будет очень полезно для лаборатории, мастерских и образовательных учреждений. В следующем видео мы поговорим о процессе фрезеровки на данном принтере. Приобрести Snapmaker A250 и другие 3D принтеры вы можете по ссылке в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Дмитрий Тиняков. Пока!